Oh, oh, oh. Обновка, я обновил себе, как вы поняли Компьютер И это произошло очень случайно Жена хотела купить себе пылесос Предложила, а не хочешь ли купить себе монитор Потом такая, а может лучше компьютер Я такой, да, компьютер И по итогу я купил себе компьютер Хотел сказать сразу Данный компьютер я взял не готовый А собрал сам в культураторе ДНС И всем советую делать точно так же Дело в том, что если вы покупаете Цельный сборный компьютер, то у вас гарантия один год если вы покупаете компьютер, который сами по частям собрали, то у вас на каждую читаль отдельная гарантия. Например, видеокарта 36 месяцев, SSD-шник мой 36 месяцев, ну и там хули и так далее, какие-то по году, какие-то по, по 2 года, какие-то по 3 года. Поэтому покупайте компьютер только в сборке. Точнее компьютер, который вы сами собрали в магазине. Так гарантия гораздо дольше. А, к сожалению, не все так просто, я не купил его за новичку. Ну нет, я купил его за наличку, но по кредитной карте. Да, и я не могу позволить себе этот компьютер купить за свои собственные деньги. Поэтому я взял его по кредитной карте, по факту я взял его ну, типа в кредит или в рассрочку. Но у меня не было другого выбора, потому что контент страдает от того, что я не могу на полную мощность включить, например, тот же самый калибр. Я не могу быстро монтировать видео, у меня крашится программа про монтажу. В общем, без этого компьютера я, в принципе, нормально не могу дальше продолжать свою деятельность а это если честно на долгие годы потому что я без вас уже не могу и без калибра и без монтажа в общем я погряз в это по уши и жена это понимает поэтому она была не против чтобы я приобрелся данный компьютер и хотел бы поделиться с вами той сборкой которую я себе собрал конечно то что я собрался обошлось мне в 70 тысяч ну кто знает на видео точнее в разделе ссылочек на моем канале я показывал вот этого вот чек а пошелся у меня в 69 791 рубль Что в принципе очень дорого Но оно того стоит А то что в принципе хотел бы я себе Ну в идеале Оно стоит ну тысяч под 150 Но пока на это даже нет таких денег Поэтому я собрал то что я собрал И хотел бы с вами поделиться Рассказать про каждую деталь И что в итоге у меня получилось А получилась у меня вот такая вот Замечательная штука Два горячих вентилятора сверху, два спереди, один сзади. Хотя, если честно, могу сказать так: мне ну, вот эти вот всякие блестяшки, грубо говоря, там у нас подсветки и тому подобное глубоко параллельно. Он стоит у меня внутри, я его не вижу, не слышу. И мне этого достаточно, то что я не заморачивался. Но в системнике это уже было, я не отказался. А данный системник. Кстати, обошелся мне. Обошелся мне системник. 3800 рублей Но он неплохой, мне понравился Я покажу его изнутри, очень прикольная компоновка Ну прозрачная, отбросненькая Но все-таки есть Самое главное мое удивление было, когда я покупал себе новый компьютер Это в том, что появились не, не просто SSD А SSD M2, если я правильно понял Да, SSD M2 Потому что у меня в компьютере, да, стоят 2, нет, уже даже три SSD шника Стоит на винду На калибр, ну и как-то я себе еще приобретал в общем, 3 ssd -шника. И скорость у них где-то 480-500. А в данных новых поколениях, в SSD-M2, уже, я вообще даже записал, потому что я на память мог не забыть, чтение 1800, а запись 1100. А это, блин, ну я не знаю, это новое поколение, вы представляете, он мощнее, быстрее в чтении, ну в 4 раза. В 4, блин, мать его, раза. Я не знаю, он будет компьютер включать, наверное, за 2 секунды. Я. не знаю, он будет просто летать. Так что вот такой, знаешь, я покажу. Он. Ну, он такой маленький, сейчас даже покажу упаковочку. Внутри его. Блин, если честно, я пока в Денесе был, я попросил, покажите, где находится жесткий диск. Я его не нашел. Там маленькая вот такая, вот, видите, вот тут маленькая, вот такая вот плата. Ну, судя по этой. Внутри я его еще покажу. Это уже не надо. Так вот, насчет жесткого диска. Жесткий диск. Вот это вот маленькая синяя плата, которая находится за видеокартой. То бишь, вот так вот посмотреть, ее не видно. Вон там вот эта маленькая дрянь. 250 гигов со скоростью 1800. Чтение 1100 записей. Это, блин, это капец. В общем, э, SSD-шник 2 обалденно классная вещь. А как вы поняли, э, что я взял себе еще? Ну, из... Э... Начнем с мамки, да? Мамка у меня B450M. Вот такая хорошая MCX штука. Она очень маленькая, занимает мало места. По комплектации, ну, понятно, все очень просто. Там пару проводков и тому подобное. Диск. Ну, в общем, это, думаю, неинтересно. <coughs> Наклейка надо будет наклеить. Не забыть. А, соответственно, мать тоже покажу. Могу сказать даже так. У меня корпус слишком большой по данному мать. Вот реально, я могу сюда поставить, ну, наверное, ну, две материнки таких точно. Он реально, она очень-очень маленькая. А, так вот, моя материнка обошлась мне в 5699. Кстати, изначально этот компьютер я собирал на системе Intel, и там была другая материнка. Но по итогу я себе поставил процессор AMD, и пришлось менять плату на более дешевую. Но зато я взял более дешевую плату, но более дорогой процессор. Я остался им доволен. Так вот, материнская плата MCI AM4B450 с памятью DDR4. По поводу памяти, раньше у меня на компьютере стояло, да, 16 гигов, но не со, ну, 16 гигов оперативка не самая самой лучшей частотой. И это было DDR3, то есть старого поколения. Сейчас я поставился уже DDR4, две планки по 8 гигов. Конечно, для монтажа это не очень много, это мало. Надо еще как минимум... Ну, две планки по 16, хотя бы чтобы было 32 Хотя в идеале данная сборка уже тянет 128 гигов оперативки Ну, я не знаю, я никогда в жизни столько не поставлю Не вижу как бы в этом особого смысла <клёх> Ну, денег просто свободных таких нету а, Так вот, у меня две планки а, по 8 гигов чистотой 3200 Довольно-таки неплохо Планочки небольшие Так, а... <клёх> карта вставлена напоследок. Так вот, что у меня... А, ну это блок питания. Блок питания Каугар. Не очень громкий, вентиляторы шумят гораздо больше, чем шумит блок питания. Ну, по вообще не шумит. Хотя, в принципе, на него нагрузки сейчас нет. В общем, неплохой блок питания. Он обошелся мне ну, не так дорого в Блок блоки питания. Хотя нет, есть дорогие. Но данный блок питания мне обошелся, сейчас скажу. А, нет, я вас немножко обманул. Или не обманул. Хотя, да, немножко обманул. Корпус обошелся мне в 3999. А кулер обошелся мне... А, нет, а блок питания обошелся мне в 3799. В общем, блок питания стоит столько же, сколько корпус. Я не одинаковые марки. Каугар. Прикольно. Только сейчас об этом узнал. <с> когда собирался, так не обратил на это внимание. Потому что <с> консультанты в ДНС помогли мне немножко оптимизировать. Я все-таки не, не так сильно шарю. Мои знания уже немножко пословее, но все-таки. Так вот, по поводу памяти, которую я себе купил, DR4, она обошлась мне в 5500. Прилично. Шучу. Это даже очень недорого. 16 гигов, которые у меня стоят в том компьютере при моей покупке, обошлись мне в тысяч рублей. На тот компьютер. Эта, эта память обошлась мне уже гораздо дешевле. Ладно, с картой С карты мы разобрались. Что, ну тут все очень просто, это кулер на процессор. Кстати, по поводу процессора. Ой, блин, самая дорогая вещь, конечно, это видеокарта, но процессор тоже стоит немало, 17500. 500. А мой процессор это AMD Ryzen 5 3600. Так вот, изначально я хотел себе купить на системе Intel i5-10400F, по-моему, называется процессор. Но парни мне уговорили, сказали, что лучше поменять немножко, взять себе amd и там производительность будет гораздо выше. Ну не выше, но прирост будет более существенный, и платить я за это буду, за это буду гораздо меньше. Я никогда не сталкивался с AMD. Я вообще считал, что AMD это ересь, это фу-фу-фу, я никогда на них не подсяду, они проблемные и тому подобное. Но что-то в этот раз меня сподвигло все-таки взять AMD. Не знаю, может парни уговорили, ну... Они сделали мне даже компьютер дешевле, по факту, чем я собрал сам себе. На 3 или 4 тысячи. То есть, ну, не, не мне было смысла меня, говорится, обманывать. Я повелся, да. Теперь я AMD-шник. Но, по поводу видеокарты, GeForce GT 1660 Ti. 2599. Блин, самая дорогая штука в этом компьютере. Хотел себе, если честно брать двухтысячную модель, но с 2000 моделью произошли проблемы, ее нету, ее просто нету, ну и она и дороже получается гораздо, и брать дешевую двухтысячную я особого смысла не видел, я взял себе самую топовую 1000, ну, 1660 Ti, самая топовая на данный момент, если я не ошибаюсь, из этого поколения. Почитал отзыв, посмотрел все, довольно-таки неплохо, 6 гигов оперативка, DDR12, ой, DDR, блин, Direct12. Не знаю, должна быть хорошая. Не знаю, насколько это нужно для калибра, но для монтажа <coughs> это все очень и очень надо. А, так вот, сейчас покажу немножко изнутри. Дополнительно еще. Болтики. Ладно, при вас это, сам, сам, самая цена, да? А, что делает товар более дешевым? Это отсутствие она снимается а? прямо с этим звуком вытекает рубли за стоимость минус 1000 рублей за корпус еще минус 1000 ну и данный корпус теперь будет стоить ну, рубля два максимум считается уже бушным Ну что, переместимся внутрь. Ну все, мы внутри. Первое, что здесь в этом боксе есть, светосистемнике, это закрытый такой бокс. Здесь, соответственно, внутри спрятан блок питания. Если посмотреть с этой стороны, еще раз покажу, здесь стоят жесткие диски. Здесь провода. Все аккуратненько спрятано. Мне вот это нравится, что здесь все аккуратненько и красиво. Как вы видите, материнская плата занимает, ну, в соотношении к корпусу, очень мало места. Но от этого на хуже не становится. Все-таки MCI 450, да, если мне память не изменяет. Кулер я взял недорогой, простой. Не стал заморачиваться. Без подсветки, без ничего. Все нормально. Оперативка AMD, на две платы. Еще две платы влезет. Ну, дай бог по 8. Не, дай бог по 16 каждая плата будет, но хотя бы по 8 уже будет хорошо вот такая вот карта вот так, такая вот видюха тоже полностью закрытая чехольчики очень классно смотрится все черное прям как я люблю и вентиляторы Ну, в принципе на этом все самая простая часть была сделана мне собрали компьютер ну да за 2 500 собрали но все аккуратненько подсоединили гарантия все я здесь даже не залазил, все классно. Сейчас осталась самая большая важная работа. Это собрать все мои данные и перенести их в этот компьютер. Старые я буду, естественно, продавать. Помимо того, что мне надо перенести сюда данные, так жесткий, подсоединил их и все, да, казалось бы. Нет, нет, нет, нет. Надо перенести со старой винды, надо скопировать на, с одного СДшника на новый М2. Сюда надо установить видеопрограммы для монтажа, все драйвера. Винду, который, между прочим, стоит новое 8000, слава богу, у меня есть винда, я ее поставлю сюда, обновлю ее до 10 -й. в общем, работа еще не початый край. А, данное видео будет смонтировано еще на старом компьютере, это будет последнее видео, которое здесь будет монтироваться, а нет, там будет два видео монтироваться, а, кто-то обратил внимание, вот эта вещь, это пасхалочка для второго моего видео, которое выйдет, скорее всего, завтра. И тоже будет сделано, наверное, на старом компьютере, на новом я еще не успею поставить ну, все эти программные вещи. Надеюсь, вы за меня порадуетесь, поставьте данному видео лайк, а напишите в комментариях после Нового года, а что вы купили себе или что вам подарили на Новый год. Но осталось недолго, полторы недельки и уже Новый год, поэтому после Нового года на данное видео пройдите еще раз, напишите в комментариях, что вам подарят, что вы себе купите. Мне будет, если честно, очень интересно почитать, о чем же в этом году порадовали вас. На ну, своем был канал ВДВ Стрим. Димон, пока-пока увидимся в рандаме жалко нельзя и помощи компьютера сделать лучше пинг у меня же сотка пинг 100 играем в калибр Ах, это железо мне не поможет